Всем привет! На связи Международная Ассоциация Независимых Инвесторов. ВИКС начал стремительное падение, и мы движемся к адекватному рынку. TLT завис где-то на уровне, скорее всего, тоже пойдет вверх, что тоже будет говорить нам о том, что рынок более или менее спокоен и прогнозируем. Спай в это время дошел до максимумов и здесь тоже остановился в таком ожидании. Понятно, что большинство и аналитиков Уолл-стрит, и инвесторов вообще в принципе, в частности, Ожидают такого триггера, как выступление Федрезерва, и либо он упадрит, и мы пойдем вверх, либо мы пойдем вниз. Вот. Ну, наверное, больше вероятность, конечно, что пойдем вверх, поскольку ожидаемо еще Санта-Ралли, и все это уже будет ясно на этой неделе. Вот. Но э, показать хотелось бы несколько картинок, весьма с интересной информацией, и начнем вот с такой картинки. Если из NASDAQ -а убрать 5 основных компаний, это Apple, Microsoft, Google, Tesla, то индекс э, покажет падение на 20% с начала этого года. Вот. вот, в принципе, и вся э, формула э, для того, чтобы стать известным, успешным инвестором. Вот. Купить эти пять компаний, ну и, соответственно, смотреть за ростом своего портфеля. Вот такая вот интересная статистика. За третий квартал инсайдеры э, отличились самыми большими продажами э, за последние несколько лет компании за этот же период отличились самыми большими байбеками, то есть за третий квартал, в третьем квартале, вот. Ну и, в принципе, по этим нескольким картинкам понятно, что инсайдеры могут продавать когда угодно. Это, в принципе, никакой такой информации нам не несет. Но если они не продавали в 2020, то в 2021, конечно, выгодно продать, потому что в большинстве своем стоимость акций, конечно же, выросла с 2020 -го года. Вот. Что касается байбека, здесь тоже логичным, кажется, информация в плане, того что в третьем квартале э, цены на акции были достаточно низкими вот ну и интересно в этой связи мне показался вот э, такой расклад картинка э, говорит нам о том э, о количестве применения роботорговли роботов торговли э, по инструментам если мы посмотрим облигации то здесь э, все-таки царит еще э, архаизм, ну как здесь на картинке написано, вот, что ручная торговля и применение роботов здесь от 10 ну до 30 процентов, да, вот различные облигации, ну здесь видно, да. Э, если возьмем э, чуть выше, э, здесь порядка половины. Э, в некоторых случаях даже больше половины и лидируют это ну форекс понятно акции и опционы на акции то есть все инструменты которые используются в трейдинге в краткосрочной торговле в свинг трейдинге в течение недели здесь большинство более процентов 90 процентов работают роботы вот. На этом, казалось бы, можно все закончить. Купить робота и больше не выходить на рынок. Но здесь все-таки есть некоторые выводы. Вот. А поскольку роботы работают на рынке, и не факт, что все роботы прибыльные, и не факт, что они качественно отрабатывают те или иные моменты, а здесь можно сделать один такой важный хороший вывод, что... На, первый, на первое место выходит технический анализ то есть технический анализ на данный момент первичен и взяв либо фонд либо конкретную акцию необходимо смотреть конечно же технически и от этого уже исходить в плане покупки акции или или идти дальше искать вот. Поэтому обращаем внимание на технический анализ. Если в этом нужна помощь, то у нас есть курс по этому поводу. Ну и роботов так, также мы тестируем. Так что если интересно, то по этим двум вопросам мы можем подсказать. Ну вот это вся такая небольшая информация, которую, которой хотел поделиться. Картинки весьма интересные. Вот. Ну и ожидаем, конечно же, Санта -Рали.